Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, и это канал Max Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите десятую серию челленджа Династии. Я напоминаю, что цель данного челленджа проиграть одной династии Crusader Kings 2-10 поколений. Итак, что у нас на повестке дня? В прошлой серии я обещал, что подумаю над тем, что же нам делать с нашей женой. А, я этого не сделал, <с> и поэтому давайте думать прямо сейчас, по ходу дела. А, я все еще не могу отойти от того, как она ужасно с нами поступила. Очень обидно, знаешь ли, было, Бабали. Вот прям вот смотрю я тебе в глаза, в твои неверные, и слезы наворачиваются. Что мы можем сделать? Мы можем попросить развод... Но при этом э, шанс на согласие минус один. То есть у нас очень много бонусов, которые позволяют нам э, сделать так, чтобы папа римский согласился. Но, но, но... Все еще их не хватает. Их не хватает на то, чтобы с ней развестись. Я сначала подумал, может быть, дать папе римскому <laughs> денег. Но мы не можем, потому что папе Римскому нужно заплатить 320 монет. Он очень-очень-очень жадный. Папа Виктор III Очень жадный человек. А, гневный, щедрый. Вот он щедрый. Ну, почему, ну на самом деле он жадный. Вот это, вот это вранье, то, что он щедрый. Что еще мы можем сделать в таком случае? Можно ее заключить в тюрьму. И потом убить. Но это слишком жестоко. Убивать беременную женщину. Ш ну, ладно, мы ее заключим. Пускай посидит немножечко. Пускай. А -а Пускай посидит <с> в тюрьме и подумает над своим поведением. Угу. Так, я э думаю, что, мо что можно теперь с ней сделать. А теперь я могу с ней развестись. Она же находится у меня при дворе. То есть, о, теперь я с ней могу развестись. Что изменилось? Не понимаю. А, Что-то изменилось? Я не понимаю. Ладно. Почему стало плюс 6 вдруг? Ладно, хорошо. Мы отправляем э, развод. Развод. чтобы папа римский Виктор Третий. Мир вам! После долгих молитв и размышлений мы решили удовлетворить вашу просьбу о разводе на основании кровного родства. Все, мы с ней развелись. Сразу же можно ее отпустить. Не будем мучить беременную женщину. А так. Ну, во-первых, выпустите из тюрьмы. Ладно, я ее сделаю э, интересным персонажем, чтобы, если что, следить за ней, что с ней будет дальше. Я же должен узнать, кто у нее родится. Да какая мне разница, кто у нее родится, это не мой ребенок. Так, и... Угу. Можем ее сослать в монастырь, но нет. Давайте просто отпустим ее. Пускай идет на все четыре стороны. Все, и где она теперь? Она ушла в бритонский отряд. В бритонском отряде теперь живет. Что ж, бабали, бабали, неверная наша бывшая жена живет теперь <свят>, э, при дворе э, в бритонском отряде. <свят> ну, удачи ей там. Пускай, наверное, это на военном поприще что-нибудь может быть заработает. Может быть, даже станет главой э, этого бритонского отряда. Мало ли, мало ли. <свят> так, Теперь нам снова нужно вступить в брак. Это будет уже третье, третье, эм, третий брак для нашего <laughs> Астора. Я сначала хотел сказать замужество, но подумал, блин, замужество это же для женщин. Вот, э, третий брак для нашего Астора. И давайте мы подберем... Угу. Давайте подберем ему подходящую жену. Пока что время пускай идет, пока мы выбираем. Я хочу, естественно, только из взрослых выбирать. Этих детей мне не надо. Так. Угу, угу. Жуана, Ирина, жоанна Гений, Жуана Гений. Я хочу, чтобы я хочу ее, я хочу ее, чтобы она у меня была в в женах. Запомним, пока запомним. Так, Ирина Василькова. <laughs> а, смышленная. Она очень тоже очень хорошая и сильная. Возможно, и она тоже, Ирина Василькова, подойдет нам. Сангюль. А, нет. Филомена. Хильдегард. Берта. Бастарт вообще. Так. Дети нуждаются в выборе образования. Филиппа. Филиппа к чему-то у нас больше склонен, к военному или к интриге. Он наш наследник, и я думаю, что его нужно делать интриганом, то есть качать ему интригу. Потому что, ну, я предсказываю, что ему пригодится это, что ему это пригодится. Очень нужно будет ему именно вот интрига. Так, и мы продолжаем выбирать жену нашей нашему Асторе. Так, Жоана, мы тебя помним, если что э, Микаэла, Эсташи, Лена, нет э, Кунигунда, Рихарда, э, э, Гертруда Бабали, мы все еще можем э, на ней жениться Вот, исправься сначала, подумай над своим поведением Может еще подумать, а пока я выйду, э, возьму Пока я выйду за другую Ой, то есть не выйду за другую, а возьму замуж другую. Так. Угу. Ладно, выбираем Жоанну. Либо Ирину. Или Жоанну. Жоанна у нас гениальная, упитанная, параноик, амбициозная и справедливая. И она еще хочет вступить, э, э, вступить в брак, хочет выйти замуж. И, и она католик. В отличие от Ирины, которая православная... Ладно, хорошо, выбираем Жоанну. Жоанна де Абена будет нашей женой. Жениньба бы на столь благородной женщине, как Жоанну потребует выкупа в размере 100 монет. Все хорошо. Поехали. Сейчас, наверное, скоро нам ее отец или кто, у кого она сейчас находится при дворе, ответит. Все отлично. Так, жизнерадостный подеста Асторы. Легенды ходят о вашей мудрости и милосердии. Я принимаю ваши щедрые предложение о том, чтобы подриться Асторы и Жоанна вступили в брак. Вот и теперь у нас новая жена Жоанна. Посмотрите на нее. Просто замечательный человек. А, гениальная, немножко упитанная, но ничего страшного. Зато не обжора как была Бабалия. Так, естественно, я это дело заскриню, потому что это исторический момент, там, и господа, <смех> мы берем себе уже вторую жену за каких-то 19 лет, точнее, уже третью. Какой чудесный букет. Аромат растекается по языку, а тепло по телу. Эти монахи знают, как делать хорошее вино. Надо почаще посещать этот монастырь. Спасибо, но мне уже хватит. Нам нужен, нам нужен плюс к образованности, поэтому я выбираю первый вариант. Правда, не знаю, что ты там забыл в этом э, монастыре. Ладно. Так, и и, и я думаю, подарить, во-первых, э, желание подарок, послать ей подарок и сделать ее... Наладить с ней отношения, разумеется. Ей всего 18 лет, она такая молодая. Кстати, она из дома де Обена. Не очень большой дом, конечно же. Всего три человека. О, кстати, мы можем поднять ранг в обществе. Давайте сейчас так и сделаем. Так, поднять ранг в обществе. Да, попросить о повышении. Все. Мы потратили все наши э, очки тайных знаний. Но зато, зато э, нас сейчас поднимут. Так, я хотел сделать Жуану моим... Регентом, да, все, теперь Жоанна будет э, назначенным регентом. Она будет неплохим регентом, она очень хорошо справится, я в этом не сомневаюсь. Так, лорд-мэр Хрвоесплит, Сплит, которого королева Весня. Теперь в Хорватии новая королева. <laughs> с недавних пор, кстати говоря. А что случилось с королевой Недой? От чего? По подозрительных обстоятельствах умерла. Жаль, жаль, конечно. Ну. Сами понимаете, наверное, против нее сфабриковали какой-то заговор. Так, сгоряча назначил э, лорд Мэр которого королева Весня. Э, Висня или Весня. сгоряча назначил на должность Маршал, пытается завербовать как можно больше задарских крестьян. Терпеть него не могу. Может быть, я должен потянуть за некоторые ниточки и следить за тем, как все меньше крестьян приходят на вербовочные пункты. Ха, хм, ага, лучше не надо. Я должен использовать этот шанс. А давайте, почему бы и нет, я согласен. А, ого, так, мы посвящаем тебя в новый ранг общества герметистов. Я заслужил, и теперь мы с вами, ребят, теперь Патриций Асторы посвященный. Так, о, опа, мы можем кого-то наказать за что-то, за что? Микеле хочет убить... Бона Дандола? А, а за что? Кстати говоря, Бона Дандола, что ты у нас делаешь здесь? Я что-то тебя не помню. Кем ты у нас служишь? Ну знаешь вот, знаешь что ли? Ты просто придворный. Не приносишь никакой нам пользы. И чего ты еще от нас требуешь? А Микели вообще-то, вообще-то, он у нас маршал, маршал. Так что, ну, не знаю, ради справедливости заточать Микеле в тюрьму а, из-за этого я не буду. Может быть, просто попросить его, чтобы он передумал? Пожалуйста, ты можешь прикорядить заговор? Да, да, может. Так, тем временем, тем временем, что-то я хотел очень важное сказать. Да, нам нужно еще продолжать мстить. Мы э, мстим, и мстя наша будет страшна. Патриций Абанданцо Кантарини наш соперник. Он э, нагло э, соблазнил и совратил нашу жену, и она понесла от него ребенка. Мы не можем больше этого терпеть. Нам нужно его убить. Так, 34% шанса на успех. А Пьетро Фольера а 73% в Пьетро Фольера, если вы помните, это брат Виталия Фольера, который, который нагло на нас напал и убил, отобрал от нас, у нас нашу провинцию, в которую мы вложили деньги, между прочим. Так, и мы можем написать трактат. Так, мы находимся в обществе герметистов. Так, экстраординарное усилие. Ну, пока что прилагать не будем. Просто сделаем все, что сможем. Доминика Морозини умер от рака. <свят> И теперь э, светлейший дождь умер. Да здравствуйте, светлейший дождь. Новый светлейший дождь Джованни Диани. Если вы помните такого, он больше всех стремился э, занять пост э, о, Светлейшей Республики Венеция. Так. И, кстати говоря, мы ожидаем и наследник после этого. Великий бал! Великий бал, посмотрите-ка. О, это интересный ивент. Да, у меня он выпадал иногда. Он прям вообще. О, круто! Ну так. Великий бал! Патриций Абандансо Конторини. Если вы помните, это тот человек, который нагло изменил. Нагло совратил нашу бывшую жену. Собирается провести большой бал в своем поместье, и каждая знатная семья республики получит приглашение, кроме вашей. Он, собака такая, нагло решил нас не приглашать. Мы это запомним. Отношения между семьей Конторини и вашей были напряженными в последнее время из-за конкуренции. Да, я знаю даже из-за какой конкуренции. Решение не приглашать семью Капони на бал нельзя рассматривать иначе, кроме как серьезное оскорбление. Вас мучает вопрос, как справиться с этой ситуацией? Появиться на балу все равно, притворившись, что произошла ошибка, или подставить другую щеку, приняв оскорбление чести семьи Капоны? Вы пойдете на бал с приглашением или без него? Либо «Ну ладно, ну и ладно, бал!» Полагая, это было бы ужасно скучно. Мне не жалко потратить 60 престижа, я э, принимаю твой вызов Абондансо Конторини. Я просто не пойду на этот э, бал. Так тебе и надо, вот. Ага. Так, и естественно, мы хотим его убить, да? Ну, мы пока что не будем его убивать. У нас недостаточно для этого сил заговора. Сил заговора, да. Так, ну мы зато, мы зато. Копим свои силы для того, чтобы убить Фи Пьетро Фольера. А, мы, кстати, можем подкупить Мария. Мария, ты кто? Мария, ты кто? Ты жена светлейшего дожа Джованни. Давай мы а, пошлем тебе подарок. Может, ты согласишься. Так, кстати, вот это что такое? А, что это за война? Апулийская венецианская? Война с заведением барго. Она ведет, ведется уже один год. Я только сейчас ее заметил. Ну и замечательно. А -а -а -а -а так. Герцогиня Матильда. Что? Так? вольтераско венецианская торговая война за область Риджо. А каким образом? Что за Патриция Антони? Он является а ПИЗа. Пиза, это вот здесь. То есть, не только между, между внутри одной торговой республики можно вести торговые войны, но еще и с другими торговыми республиками? Вот это да, я не знал. Так, доступны новые решения. Добыть ингредиенты. Хорошо, пойдем добывать ингредиенты. Мы будем собирать... Походимся в лесу. Да, пойдем на охоту. Замечательно. Угу. Гильем и небольшой отряд охотников отправились со мной в лес, чтобы добыть части тел животных Эти ингредиенты будут неоценимы в наших экспериментах Давайте поймаем дичь Будем ловить дичь Так, супер отлично угу. Просто замечательно И мы теперь, можем, мы теперь можем занимать деньги у евреев Это здорово, это, это классно Потому что прежний светлейший дождь, который изгонял евреев, умер, и евреи как бы вернулись. Настоятель соседнего монастыря попросил вас пожертвовать на ремонт монастырской церкви. Конечно, мешало бы убедиться, что вас упомянут в молитвах. Бог узнает, что я поддерживаю церковь. Мы получим благочестие, которое нам не нужно. Либо, к сожалению, сейчас не, не могу позволить себе такие траты. Ну... Мы раньше были, конечно, набожным человеком, но сейчас мы более вот, циничны и просто а, связали свою жизнь с наукой. Я не хочу, я не хочу поддерживать. Так, готово. Я написал превосходный трактат о разуме. Он исследует божественную истину, пронизывающую этот мир, и может дать новое понятие а, понимания теургии. Осталось только представить его моим, моим коллегам. Так, превосходный трактат. Если трактат превосходный, то, конечно, давайте его опубликуем прямо сейчас. Так, уважаемый посвященный асторы, потратив некоторое количество времени на рассмотрение твоей работы, я решил одобрить ее превосходно. Он поддержал нас. Так, и он тоже нас поддержал. Ему тоже понравилось. Так, и третий архиерей Гекторий и епископ Алла Аластайр тоже... Ему тоже понравилось. Вроде бы всем понравилось. Так. Эм... Ага, ага, ага. И епископ Альфонс тоже. Когда я натянул тетиву, прикидывая траекторию полета стрелы, Ильем внезапно закричал, спугнув дичь. Эх ты. Ну что ж ты орешь-то? Так. Эм... Сдерживая свой гнев, я повернулся к нему, требуя объяснений. Нет смысла убивать несчастные животное. Солнечные лучи не попадали на поляну. Его органы оказались бы бесполезны. Гильем, Я уже начинаю в тебе сомневаться в твоем уме и в твоей образованности. Жаль мне, что ты так себя повел. Позорная охота. Старая рана окончательно зажила, оставляя довольно гротескный шрам. Так, теперь мы... С... о шрам, посмотрите, какой у нас классный, я тут даже заскриню. Круто будет вообще, теперь у нас есть шрам, который дает нам а, прирост престижа и отношения из-за противоположности характеров. Кстати говоря, мы будущее ожидаемо наследник, и это даже без привлечения избирательного фонда. Я думаю, что при нашей жизни мы все-таки станем светлейшим дожем. Успех, достаточно коллег, одобрили мой... Научный труд. И теперь его добавят в библиотеку Ордена. Мое положение среди герметистов заметно улучшилось. Какой же я умный. Угу. Тем временем... А, у нас это все, естественно, идет из-за возрастного фактора, из-за престижа. У нас очень высокий престиж. Я делаю все возможное для того, чтобы повышать наш престиж. И это, разумеется, ускоряет наше развитие. У нас всего... Три провинции из четырех, в то время как у других их больше. Так. Фальера, Кантарини. Сколько... Давайте смотреть, сколько... Смотрите, у Кантарини всего 933 армии. А у нас сколько? У нас 2... 2000. Ха, мы можем пойти в войну на Абандансо у Кантарини. А у Пьетро Фальера сколько? У Пьетро Фольера э, 3000. Мы пока что не можем. Слишком, слишком рискованно. Можем пойти войной на абондансу э, Канторини и отвоевать у него какую-нибудь факторию. Сейчас мы будем выбирать. Так. Там есть вариант. Э, там есть вариант какой? Э, Ферара, Сенья, Селевки, Кьети, Задар. Вот, Задар. Задар, естественно, потому что, когда мы поднимем здесь войска, мы сразу же нападем и сразу же отнимем у него, э, ну, его, э, эту, факторию. Но это мы можем сделать после того, как вот здесь пройдет какая-то битва. Тут Хорватия и Венгрия э, в битву вступили. Почему-то, зачем-то, не знаю, зачем, к чему это вражда, ребят, зачем? Давайте быстрее заканчивайте свои вот эти вот дела, и мы уже займемся своими нормальными взрослыми делами. Так, давайте посмотрим на карту. О, Русь как разрослась, просто посмотрите на это. Русь просто огромная стала, просто гигантская племен... Но при, при, при, том, при этом это все еще племенной союз. Когда вы уже примете феодализм? Вы же уже такие развитые. Уже вон 11 век на дворе, пора уже принимать феодализм, а вы и все. Так, сельджуки что-то большие, так, караханиды, кто это такие? Я не в курсе. А, это персы, это персы, да. Гильем, мой знакомый коллега по ордену герметистов выступил с идеей ритуала, который может призвать божественную сущность. Перспектива просить дух о знаниях напрямую довольно заманчива. В Ордене это восприняли с большим воодушевлением. Ритуал состоится через несколько недель. Тайны мира откроются нам. А... Да, тайны мира откроются нам. Мы будем призывать сущность. <с> так. Тебе хорошо известно, что мы всегда нуждаемся в новых ингредиентах, раскрывающих тайны этого мира. Я предлагаю объединить наши знания и усилия, чтобы распознать и собрать наиболее ценные из них. Uh -huh. Uh -huh. давайте примем задание сбор ингредиентов. Так, мы будем собирать травы, потому что охота что-то у нас не задается. Да, будем собирать травы. Так, призыв сущности. <laughs> ну что ж, я думаю, на этом можно на сегодня закончить. И призывать сущность мы будем в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал обязательно. Всем удачи и всем пока!